Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Я верю, что вы услышите ответы, получите свет и откровение, которые помогут вам исполнять Слово. Одна из тем, о которой Бог сказал нам учить, — это ум. Нам необходимо научиться умело обращаться с мыслями, с тем, что мы допускаем, свой ум и никто не может обновить ваш ум за вас знаете каждому верующему нужен пастор но пастор не может обновить ваш ум за вас обновленный ум вашего супруга или родителей не освобождает вас от необходимости обновлять свой ум никто кроме вас не может обновить ваш ум. И обновление ума – это радостная привилегия. Я вам гарантирую, это не тяжело, это радостно. Знаете, что тяжело? Жить без обновленного ума. Жить с необновленным умом трудно. Кто-то может спросить, что вы имеете в виду под обновлением ума. Это значит перенимать Божьи мысли, приводить свои мысли в соответствие с Его Словом, говорить так, как Он говорит, думать так, как Он думает. И я скажу вам: не наличие врага делает жизнь трудной. Иисус отнял силу у начальств и властей властно подверг их позору, Он поразил врага ради нас и передал нам победу так, что мы не пытаемся одержать победу над врагом. Мы применяем свою победу над врагом. Тут есть разница. Многие христиане, не обновляя свой ум, думают, что им нужно одержать победу над врагом. А обновленный ум знает, мне не нужно завоевывать победу. Иисус уже завоевал ее для меня. Я лишь применяю победу, данную мне Иисусом, чтобы не лишиться ее. Почему? Потому что дьявол вор. Библия говорит, что он приходит украсть, убить и погубить, и называет его вором. Что же он пытается сделать? Он пытается отнять у вас все, чем Бог вас благословил. Все, чем Бог вас благословил. И если вы уступите ему свой ум, он вас обворует. Он украдет Божьи мысли из вашей жизни. Он украдет у вас Слово Божье. Мне нравятся слова брата Копланда. Все, что есть у дьявола, он у кого-то украл. Иисус оставил его ни с чем. Не позволяйте дьяволу забрать ваш мир. Он ваш. Не позволяйте дьяволу забрать вашу радость. Не позволяйте ему забрать ваше здоровье, вашу победу. Ничто из этого ему не принадлежит. И все, что он затевает против вас, он затевает с целью вас обокрасть потому что он знает, что Иисус дал все это вам. Вам нужно знать, что Иисус дал все это вам. Зная, что что-то вам принадлежит, вы от этого не откажетесь, не отдадите. Вы когда-нибудь видели двух малышей в садике? У одного есть игрушка, а другой ее хочет. И тот, чья она, не собирается ее отдавать. Второй хватает и тянет игрушку на себя, и держащий ее... Чувствует этот рывок, но это не значит, что он отпустит игрушку. Знайте, слово дает вам правильное мышление. Возможно, вы чувствуете, как обстоятельства и неправильное мышление пытаются вырвать у вас правильное мышление. Но оно все еще ваше. Мышление по слову, здравый ум все еще вам принадлежит. Не отпускайте его только потому, что вы чувствуете, что что-то пытается вырвать его у вас и увести вас в неправильном направлении. Даже малыши умеют держаться за то, что им принадлежит, верно? Все присутствующие с этим сталкивались. Малыши умеют держаться. Победа ваша, она в ваших руках, она принадлежит вам, держитесь за нее. Слово говорит, держи, что имеешь. Потому что есть вор, который пытается украсть, убить и отнять все это у вас. А у вас есть божественная привилегия выяснить все, что Иисус вам дал, и ничего из этого не отпускать. Как бы долго враг не вырывал это из ваших рук, как бы долго не длилось противостояние, не отпускайте ничего, что вам принадлежит. И Бог не только благословил нас во Христе здоровьем, победой, радостью и миром. Не будем забывать, что Он также благословил нас здравым умом. Вы скажете, «Пастор Нэнси, у меня беспокойный ум уже многие годы». Если вы рождены свыше, здравый ум принадлежит вам. И вам нужно ходить верой, питаться словом. И тогда принадлежащая вам здравость начнет проявляться. Здравый ум – это обновленный ум. Обновленный ум – это здравый ум. И обновление ума – это радостное привилегия, а не тягота. Тяжело, когда мы не обновляем свой ум. Тогда жизнь становится трудной. И чем больше мы обновляем свой ум, чем дальше мы обновляем его Словом Божьим, тем слаще становится жизнь. Я вам скажу, Бог предназначил нам дни небес на земле, и именно обновленный ум способен наслаждаться этим. Обновленный ум не означает, что дьявол оставил вас в покое. Обновленный ум означает, что дьявол больше не может поколебать вас. Аминь. Когда вы непоколебимы, вам все равно, что вам противостоит потому что, вы знаете, ему не удастся взять верх. Слово — это правильный ответ каждый раз. Каждый раз. Вы когда-нибудь писали контрольную в школе и не знали правильного ответа, и думали, какой же правильный ответ? Слово — правильный ответ. Каждый раз просто придерживайтесь правильного ответа. Не знаю почему, но мне вспомнился один случай. Много лет назад... Я была, наверное, в классе седьмом или восьмом, и у нас была контрольная с вариантами ответов. Я всегда хорошо училась. Хотя школа не была моим любимым местом, учеба мне давалась. Мне не было тяжело. И вот, я сидела рядом с очень умным учеником, который всегда сдавал все контрольные на отличном. На той контрольной мы кружочками обводили варианты ответов. И я не пыталась списывать, но, знаете, бывает краем глаза что-то замечаешь. И, боже мой, он обвел вариант А там, где я обвела вариант С. Я стерла свой ответ и обвела его, потому что он обычно был прав. А потом мне выдали проверенную контрольную и ответ был неправильным. Он ошибся, а я взяла неправильный ответ и сделала его своим. Я провалила этот вопрос, потому что заменила правильный ответ неправильным. Вот что дьявол пытается заставить вас сделать. Он пытается заставить вас заменить правильный ответ приняв его неправильный ответ. Не делайте этого. Аминь. И не списывайте в школе. Я не пыталась списывать, но знаете, как глаза сами натыкаются на что-то. Но слово — это правильный ответ. Оно всегда является правильным ответом. А обстоятельства пытаются заставить вас изменить свой ответ, передумать. Давайте снова обратимся к первой главе второго послания к Тимофею. Второе Тимофею 1.7. Павел пишет Тимофею, «Ибо Бог не дал нам духа страха». Теперь мы знаем, чего у нас нет. И многим нужно понять, что дух страха проявляется в виде беспокойства, паники, тревоги, сомнений. Дух страха не проявляется только одним образом. Он может ощущаться по-разному. Но мы знаем, что Бог не дал нам этого. Поэтому, когда приходит страх, мы говорим, «Нет, это не мое, Бог не давал мне этого». Отвечайте страху. Знаете, чтобы быть успешным христианином, необходимо научиться разговаривать не только с Богом, но и с дьяволом. Если вы не научитесь разговаривать с дьяволом, он будет помыкать вами. С Богом мы общаемся, а с дьяволом мы говорим с позиции власти. Мы общаемся с Богом, но мы не общаемся с дьяволом. С Ним мы говорим со властью, используя, применяя свою власть. Итак, Бог не дал нам духа страха. Вот что Павел сказал Тимофею. Бог не дал нам духа страха. Так что, когда приходит страх, отвечайте Ему. Так часто люди ждут чего-то более осязаемого, прежде чем начать отвечать. Знаете, в карикатурах дьявола изображают с вилами, рогами, длинным хвостом и так далее. Я не знаю, может, люди ждут, чтобы что-то подобное проявилось, чтобы распознать дьявола. Но все, что вызывает страх от дьявола, противостойте этому. Не ждите, пока появится что-то осязаемое или проявленное, чтобы начать сопротивляться. Когда приходит страшная мысль, ответьте ей «нет, это не моя мысль». Приходят мысли беспокойства «я отказываюсь беспокоиться, дьявол, убери свои руки от моего ума, я отказываюсь от этого». Начните отвечать. Почему? Потому что страх – это дух, над которым мы имеем полную и абсолютную власть. Но нам нужно применять эту власть. Дьявол хочет думать за вас. Это его умысел, чтобы вы использовали свой ум для его целей. Но наш ум принадлежит Отцу. Мы имеем ум Христов, и наш ум предназначен для исполнения Божьего плана, Божьих целей и Божьей воли на земле. Аминь. Итак, Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам дух силы, любви и здравого ума. Итак, теперь мы видим, на что нападает страх. Он нападает на нашу силу, нашу власть. Он атакует хождение в любви и здравый ум. Но когда мы ходим в своей власти, в любви и храним здравый ум, страх изгоняется. Аминь. Мне нравится классический расширенный перевод. Там здравый ум описан так. Спокойный, уравновешенный ум с дисциплиной и самообладанием. То есть, нам нужно дисциплинировать свою умственную жизнь. Невозможно позволять своему уму думать о чем угодно и при этом рассчитывать иметь мир. Невозможно позволять ему представлять самое худшее и при этом рассчитывать получить лучшее. Нужно дисциплинировать свои мысли. Мы говорили об этом в предыдущих эпизодах. Нужно дисциплинировать свою умственную жизнь. А это значит обращать внимание на то, о чем вы думаете. Не позволяйте своему уму разгуливать где попало. Держите его под строгим контролем. Держите его в узде. Что сказано во втором Коринфянам 10, 4 и 5 стихах? Не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Если мысль не повинуется Христу, если она не повинуется Слову, если она не согласуется со Словом, мы не спровергаем ее. И не спровергнуть это не какое-то вежливое действие. «О, я собираюсь отказаться от этого». Нет, я не спровергаю это. То есть с этим покончено. Это очень агрессивно. С этим образом мышление покончено. С жизнью в беспокойстве покончено. С этими мыслями страха покончено. Я не спровергаю их. И не спровергать их нужно так, чтобы они остались неспровергнутыми. Не спровергайте их так, чтобы они были уничтожены и не могли вернуться. Итак, не спровергайте их. Будьте агрессивными. Как бы это помягче объяснить? Вам нужно как следует разозлиться. Нужно быть смелыми и агрессивными. С неправильным мышлением не годятся полумеры. Вам нужно с ним покончить, решив, с меня хватит нападок на мой ум. Мне надоело просыпаться посреди ночи и дрожать от страха. Мне надоели постоянные метания ума, когда... Я не могу его обуздать. Бог предназначил нам здравый ум. И в расширенном переводе сказано, что он спокоен. Здравый ум – это спокойный ум. Это не значит, что мысли не атакуют ваш ум, но вы сохраняете спокойствие. Много лет назад Бог сказал мне, «Я хочу, чтобы ты практиковала мир». Что он имел в виду? Что нужно обращать внимание на свои мысли. Любую мысль, которая не приносила мне покоя, я не спровергала. Я запрещала ей снова и снова прокручиваться в моей умственной жизни. Видите ли, дьявол не может вложить мысль в ваш ум. Все, что он может сделать, это предложить ее. Вы принимаете предложенную мысль и прокручиваете ее снова и снова и снова. Вы когда-нибудь видели, как жарят мясо на вертеле? Мясо надевают на вертел и вращают его снова и снова. Бессмысленно крутить вертел, если на него ничего не надето. Так? И дьявол предлагает вам надеть что-то на вертел вашего ума и прокручивать это снова и снова и снова. Не он прокручивает эти мысли, а вы. Все, что Он может сделать, это предложить их. И Он не просто предлагает мысли один раз. Бывает, Он расстреливает ими ваш ум, как из пулеметной очереди, удар за ударом. Он предлагает их. Но столько же раз, сколько Он предлагает их, вы отвергаете их, не спровергаете их. Это не мое. Это не мое. Это не мое. Аминь. Так поступая, вы поймете, я здесь хозяин. «Решение, какие мысли принимать, полностью в моей власти». Вы не отвечаете за то, что вам предлагают. Вы отвечаете за то, что вы принимаете. Это как если бы кто-то пришел к вам домой, вы слышите стук в дверь, и вам решать открыть дверь или нет. Вот что делает дьявол. Его мысли — это стук в дверь ума. Но вы можете держать эту дверь закрытой, Обновленный ум говорит, «Нет-нет, ты не должен быть у моей двери, я ее не открою». Обновленный ум распознает, что должно войти, а что нет. А необновленный ум каждый раз, когда слышит стук, просто открывает дверь. Вот что делает необновленный ум. Он принимает каждую мысль, которая приходит. А мы уполномочены отвергать мысли и запрещать им входить. Аминь. Вы замечали, придя и постучав какое-то время, люди уходят. Если вы не открываете дверь, они в конечном итоге уходят. Если приходит тревожная мысль и слышит от вас правильный ответ, она знает, что вы не откроете ей дверь и уходит. Но если вы не отвечаете, она остается надолго. Но мне все равно, как долго что-то стучится. Если вы не хотите, чтобы оно входило, вы не обязаны открывать дверь. Ни в первый день, ни на второй день, ни на третий, ни на пятую неделю, ни на шестой месяц. Мне все равно, как долго что-то стучится в вашу голову. То, что оно долго стучит, не делает его более правомерным. Нужно понять вот что. У дьявола нет ничего своего, оригинального. Он лишь занимается имитацией, потому что в нем нет жизни. Видите ли, жизнь создает что-то, а он смерть. Смерть ничего не создает. Поэтому он лишь смотрит, как функционирует жизнь и имитирует ее. Итак, у него нет ничего оригинального. Он имитирует Божьи действия в отрицательном направлении. Бог действует в положительном направлении, а дьявол берет те же самые принципы, те же самые движения, поворачивает их в негативную сторону и действует точно так же. Позвольте дать вам пример того, что я имею в виду. Слово говорит нам, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Заметьте, вера приходит через повторение, через слышание и слышание. Полная вера никогда не приходит через услышанное один раз. Невозможно войти в полную веру, услышав один раз. Вот почему Слово говорит, что вера приходит через слышание и слышание. И оно говорит вам, что слушать. Вера приходит через слышание того, что говорит Слово Божие. Мы здесь видим принцип повторения. Это один из раскрытых здесь принципов повторения. И дьявол, будучи негативным имитатором Бога, заимствует этот принцип повторения. Он приносит неправильную мысль. Мысль, противоречащую Слову, и повторяет ее снова и снова и снова, потому что Он знает, что вера приходит от слышания. Он знает, что вера приходит от слышания снова и снова и снова. Вера в неправильное приходит через слышание неправильного снова и снова и снова. И не просто когда вы слышите, а когда прислушиваетесь. Если что-то пришло, это еще не значит, что вы к этому прислушались. Прислушаться значит принять. Можно раз за разом слышать проповедуемое Слово Божье и не принимать его, и это ничего вам не даст, сколько бы раз Слово не звучало. Может быть, на каком-то устройстве на фоне. Если вы не прислушиваетесь, вера не придет. Нужно намеренно вбирать в себя, принимать услышанное Слово. То, что вы что-то слышите, еще не значит, что вы это принимаете. Вы можете слышать, как кто-то стучит, но это не значит, что вы открываете дверь. Итак, враг использует принцип повторения. Он берет мысль и повторяет ее снова и снова. Потому что он хочет, чтобы вы подумали, что повторение делает ее более достоверной. Он хочет, чтобы вы ее приняли. Он говорит, тебе не хватит денег на ипотеку. Или... На машину, на страховку. И он говорит это снова и снова и снова. Почему? Потому что он хочет, чтобы вы приняли это. Он хочет, чтобы вы подумали, что это правда. Мне все равно, сколько раз вы это слышите. Повторение не равно истине. Аминь. И меня не волнует, как долго дьявол говорит вам что-то. От этого оно не становится истиной. Аминь. Слово Божье истина. И повторением вы встраиваете эту истину в себя, истину Божьего Слова. Но повторение не делает что-то неправильное истиной. Аминь. Слава Господу! Однако именно этим занимается дьявол. Он берет мысль и повторяет ее снова и снова и снова. Если кто-то, кого вы не хотите впускать, приходит к вашей двери и стучит, Допустим, он пришел в понедельник, постучал в вашу дверь, и вы ее не открыли. Он вернулся во вторник, и вы не открыли дверь. Он вернулся в среду, и вы не открыли. Он приходит каждый день в течение месяца. Вы все равно не обязаны открывать дверь. Сколько бы раз он не приходил. Вы не обязаны, если не хотите. Потому что этот дом в вашем ведении. Вы управляете этим домом. Вы распорядитель своего ума. Вы хранитель своего ума. И вы можете держать эту дверь закрытой. Держите эту дверь закрытой, сколько бы неправильных мыслей не приходило. Держите дверь ума закрытой для них. Аминь. И делайте это смело, непреклонно. Мысль, сколько бы раз ты ни приходила, я все равно тебя не впущу. Дьявол пытается убедить вас, что раз вы слышите стук, значит он вошел. Он заставляет вас думать, что вы терпите провал, потому что вы слышите стук неправильных мыслей в вашей голове. Но позвольте вас спросить, если вы слышите, как кто-то стучится в дверь, и вы не открываете, а стук продолжается, что это значит? Что он все еще не вошел. Вот что это значит. Так что, если мысль неоднократно приходит, пытаясь войти, это не значит, что она вошла. Только когда вы начинаете прокручивать и вынашивать ее в своей умственной жизни, говорить о ней, обсуждать ее с другими. Кеннет Хэгген был нашим с мужем духовным отцом в течение многих лет. И он говорил, «Невысказанная мысль умирает, не родившись». Невысказанная мысль умирает, не родившись. Но тут важно отметить еще кое-что. Иногда мы думаем, ну я же никому не сказал эту неправильную мысль, но говорите ли вы ее самим себе? Возможно, говорить что-то себе, даже приучив себя не говорить неправильные вещи другим. Будучи наученными слову и правильному исповеданию, иногда мы учимся не говорить неправильные вещи вслух, другим людям. Но говорите ли вы неправильные вещи самим себе, внутренне? Невысказанная неправильная мысль умирает, не родившись. Не говорите ее даже себе. Не говорите ее даже себе. Это то, что Иаков называет двоящимися мыслями. Часто люди говорят о вере другим, а в своей собственной умственной жизни прокручивают такие мысли. Я не уверен, что деньги придут. Я не уверен. Мне становится хуже, здоровье становится хуже, все становится хуже. Удерживайте свои мысли на слове. То, что вы говорите себе, имеет такую же силу, как и то, что вы говорите кому-то другому. Аминь. И слыша неправильные мысли, пытающиеся войти в вашу умственную жизнь, вы не обязаны открывать им дверь. Аминь. Не рады ли вы этому? Дьявол не может просто ворваться и захватить ваш ум. Он не может. Не может. Точно так же, как сосед не может ворваться в ваш дом и завладеть им. Однако, если кто-то придет и скажет, «Убирайтесь отсюда, мы забираем этот дом», и вы не ответите, «Нет, я не уйду, вы не заберете мой дом», тогда его могут захватить. Если вы не противостанете, не будете его отстаивать, аминь, тогда вас вышвырнут. Но я вам скажу, вы уполномочены не только изгонять дьявола, но и не впускать его. Аминь. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». И я верю Богу об ответах для вас. Я верю Богу о ясности для вас, об откровении, о свете Слова. Слово берет жизнь человека и направляет ее в нужное русло. И чем вернее мы живем по Слову, тем точнее мы следуем Божьему плану для нашей жизни. Итак, я верю в ответы для вашей жизни, а Слово говорит что благословен не просто слышащий, а исполняющий Слово. Что это значит? Это значит, что мы даем Слову должное место в нашей повседневной жизни. Мы не довольствуемся просто чтением Библии, говоря, «Да, я читал это». Мы живем по Слову каждый день. Аминь. Мы с вами изучаем тему ума, потому что нам нужно умело обращаться со своей умственной жизнью. И чем искуснее мы в этом, чем больше мы практикуемся, охраняя каждую мысль, тем слаще становится жизнь. И мы входим в здравость ума, которая принадлежит нам во Христе. В прошлых эпизодах мы говорили о том, что Иисус дал нам так много. Исцеление, процветание, победу, радость, мир. Но нельзя забывать, что Он также дал нам здравый ум. Аминь. Иисус был искушен во всем, как и мы. Его ум подвергался искушению пойти в неправильном направлении. Но Он показал нам, как держаться правильных слов, как, отвечая Словом Божьим. Помните, как он был в пустыне искушений, и когда враг угрожал ему или предлагал ему что-то, он отвечал «Написано». Так что, если Иисусу нужно было отвечать на неправильные мысли словом, то и нам нужно отвечать на неправильные мысли словом. Иисус для нас пример. Он показал нам, как это делать, поэтому нужно знать слово. И для нас большая радость учить и делиться с вами словом, помогающим вложить ответ в наши уста. Аминь. Мы можем знать ответ, но его нужно провозглашать пред лицом нужды, пред лицом проблемы. Вы замечали кое-что насчет испытаний? Находясь в церкви или смотря подобную передачу, слушая проповедуемое слово... Вы говорите, «Верно! Я верю именно так!» Но когда наступает испытание, вы вдруг ощущаете себя по-другому, чем в церкви на служении. Это потому, что с испытанием приходит давление, и вы ощущаете оказываемое на вас давление. Я вам скажу, просто переправьте это давление в сторону Слова. Слово сумеет с ним справиться. Не принимайте давление на себя. Нет. Просто повернитесь к Слову и позвольте Слову с Ним справиться. Аминь. Наша отправная точка, главное место Писания, с которого мы начали эти эпизоды, это первая глава второго послания к Тимофею. И я прочитаю 7 стих. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам что-то». И то, что Он дал нам, разберется с этим духом страха, а Он дал нам силу, или... Нашу власть, любовь и здравый ум. Нам важно осознать, что Божий план для нашей умственной жизни – это здравый ум. Мне нравится, как здравый ум описан в расширенном переводе. Там говорится о спокойном, уравновешенном уме, дисциплине, и самообладаний. Послушайте, если вы этого не испытываете, для вас есть хорошая новость. Вам есть куда развиваться. Аминь. Применяя слово, чтобы жить со спокойным умом, жить с уравновешенным умом, а не мечущимся туда-сюда. Бог дал нам все необходимое, чтобы иметь здравый ум, и здравый ум нужно взять верой, нужно говорить со своим умом. Вы это знали? Бывало, мой ум зацикливался на чем-то неправильном. И я знала, что неправильно о чем-то мыслю. Я это понимала. Но мой ум продолжал циклиться. И знаете, что я делала? Я говорила со своим умом. Я говорила, прекрати мир во имя Иисуса. Вам нужно научиться разговаривать со своим умом. Вы тут за главного. Послушайте, Бог дал нам эту власть и ожидает, что мы будем ее использовать в своей умственной жизни. Аминь. Что такое обновленный ум? Иметь обновленный ум значит думать так, как думает Бог, перенять его образ мышления. Представляете, мы больше не ограничены тем, что мы способны придумать. Бог предлагает нам свои мысли, и Его Слово – это и есть Его мысли. Было бы глупо не взять их и не сделать их частью своей повседневной жизни. И ум не обновляется, пока эти мысли не становятся частью нашей повседневной жизни. Просто знание того, что говорит Слово, это не обновленный ум. Просто исповедание того, что говорит Слово, это не обновленный ум. Обновленный ум — это когда вы внедряете образ мышления по Слову, поведение по Слову, действие по Слову в свою повседневную жизнь. Итак, что делать, когда что-то бросает вызов нашей вере, бросает вызов здравому уму? Прежде всего, спросите, что об этом говорит Слово. Все проверяйте по слову. А для этого нужно быть внимательными к своей умственной жизни. Да-да. Нельзя небрежно подходить к мыслям, которые мы допускаем. Нам нужно быть внимательными. Знаете, мы с мужем вырастили двух сыновей, и они уже взрослые. Будучи пастором, я в течение 25 лет наставляла прихожан в вопросах семьи. И я также объясняла, почему у нас не было трудностей с детьми, как у многих. В первую очередь, я держала их в поместной церкви. Они были воспитаны в любви к поместной церкви. Почему? Почему? потому что именно там предлагается Слово Божье. Ни в одном другом месте на земле вам не предложат Слово Божье. Вы не найдете его в торговом центре, театры не предлагают Слово. А поместная церковь, учащая Слову, предлагает вам мысли Божьи. Но даже то, что вам предлагаются эти мысли, еще не значит, что ваш ум обновляется. Вам нужно принять эти мысли, взять их, внедрить их в свою повседневную жизнь. Итак, во-первых, мы растили своих детей в поместной церкви, там, где помазание всегда могло достичь их. Помазание пастора, помазание поместной церкви всегда могло достичь их. Но, во-вторых, я была внимательна. Как родитель, я была внимательна. Где мои дети? С кем они? Что они говорят? Что они делают? И благодаря внимательности в воспитании детей, когда они стали старше, я не столкнулась с проблемами, с которыми сталкивались другие, благодаря тому, что я была внимательна. Теперь перенесем это на умственную жизнь. Почему у людей проблемы с умом? Почему у них нет покоя? Часто потому, что они невнимательны. Вы можете сказать, «Пастор Нэнси, я и не знал, что здесь нужна внимательность». Для этого мы и учимся. Для этого мы и учимся. И теперь мы знаем, что можем быть внимательными к своей умственной жизни и практиковать правильные мысли вместо неправильных. Аминь. Нам нужно брать Слово Божье и дисциплинировать свою умственную жизнь. Мы должны это делать. Обновленный ум – это дисциплинированный ум. Если у вас недисциплинированные мысли, значит, ваш ум нуждается в дальнейшем обновлении. Аминь. Многие думают, что их проблема в дьяволе, в то время как настоящая проблема заключается в недисциплинированной умственной жизни. И я говорю о верующих, о христианах. Мы знаем, что христиане избавлены из царства тьмы и введены в царство возлюбленного Сына Божьего. Мы больше не принадлежим царству смерти. Мы больше не принадлежим царству рабства и поражения. У дьявола нет власти над нашей жизнью. И то, что он приносит мысли, приносит вызовы и неправильное мышление, чтобы поколебать нас, не значит, что мы обязаны Ему поддаваться. Мы говорим, «Я не принадлежу твоему царству. У тебя нет власти надо мной». Вы помните эту фразу из детства. Дети говорят ее из поколения в поколение. «Ты мне не начальник». Помните, на детской площадке какой-то ребенок говорит «пойди сюда, сделай то», а вы отвечаете «ты мне не начальник». Дети быстро понимают, что им не нравится, когда ими командует кто-то, кто им не начальник, и они начинают оспаривать это. Я хочу, чтобы вы знали, дьявол больше вам не начальник. До вашего рождения свыше он командовал вами, но дни его командования закончились. Вы избавлены из царства тьмы и введены в царство возлюбленного Сына Божьего. Аминь. И когда приходит мысль, не соответствующая слову, уж лучше ответь ей, «Ты мне, не начальник, ты больше не будешь помыкать мною, досаждать моему уму». С днями беспокойных, тревожных, депрессивных мыслей покончено. Вот что нужно сказать, даже когда вы так себя не чувствуете. Почему? Потому что мы входим в это верой. В то, что нам принадлежит, мы входим верой. А многие думают, если бы только дьявол оставил меня в покое. Люди просят меня, как пастора, помолиться за них, потому что у них тревожные мысли и тому подобное. И я всегда готова молиться, но лучшее, что я могу сделать, это научить их. И я отвечаю, вы хотите, чтобы я заставила дьявола оставить вас в покой? Я не могу этого сделать. Но я снаряжена и помазана, чтобы научить вас, что делать, когда враг внушает что-то, подкидывает неправильные мысли вашему уму. Это вам по-настоящему поможет. Многие думают, что их проблема в дьяволе, в то время как правильное мышление, это наша защита от всего, чем враг нас атакует. Мне нравится то, что написано в Римлянам 12.2. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь. Мне нравится это слово «преобразуйтесь». Это значит, что вы уже не живете прежней жизнью. Вы не живете так, как жили раньше. Вы не думаете так, как думали раньше. Ваш ум не делает того, что делал раньше, носясь где попало. Но преобразуйтесь. Как? Обновлением ума вашего. Тут стоит повторить то, что я говорила в предыдущих эпизодах. Часто люди хотят, чтобы кто-то помолился за них. Молиться за кого-то — это по Писанию, это правильно, и это привилегия. Чья-то молитва благословит вас, но не преобразит вас. Я верю в возложение рук, и это совершенно по Писанию, но это все равно не преобразит вас. Это благословит вас, но не преобразит. Внедрение Слова в свои мысли, уста, действия в свою повседневную жизнь – вот что преображает. Аминь. Не станем останавливаться на полпути к преображенной жизни. Давайте пройдем весь путь к ней. Аминь. Прочитаем Римлянам 12, 1 и 2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Или, как сказано в другом переводе, это ваше духовное поклонение. Итак, в первом стихе сказано делать что-то со своим телом. Не позволяйте телу верховодить вашей жизнью. Держите его под властью своего духа, под контролем духа.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 Каждый день нужно держать тело под контролем и властью возрожденного Духа. А во втором стихе сказано, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Заметьте, Бог говорит нам в Своем Слове «делать что-то с телом и делать что-то с умом». Почему? Потому что Он знает, что это наша величайшая защита от любой атаки, любого испытания если мы правильно поступаем с телом. Что это значит? Не предавайте тело греху. Не предоставляйте его неправильным вещам, неправильным местам, неправильному поведению. Предоставьте его Богу, так, как Бог ведет. Богу нужны наши тела на земле, потому что именно через нас Он проявляется, чтобы благословлять других людей. И поэтому мы подчиняем или отдаем свои тела Богу. Но нам также нужно подчинять и покорять себя Богу, обновляя свой ум. Аминь. Это наша величайшая защита от врага. Слава Господу! Слава Господу! Если христиане живут в каком-либо рабстве, в зависимости, в плену вредных привычек, в подавленности, они не находятся в рабстве у дьявола, они в рабстве у необновленного ума. Как только ум обновится, мысля правильно, вы больше не позволите дьяволу вами помыкать. Он больше не сможет помыкать вами, делая что угодно. Мне очень понравилось и навсегда запомнилось что-то, что сестра Глория Копленд сказала много лет назад. Дьявол не может делать с вами все, что ему захочется и когда захочется. Если бы он мог, зачем бы ему нужно было сначала вас обманывать? Ему нужно обмануть вас, чтобы вы неправильно мыслили, или неправильно верили, чтобы вы сотрудничали с тем, что неправильно. Но когда вы думаете правильно и верите правильно, что значит «думать правильно»? Думать в соответствии со Словом. Когда вы думаете правильно и верите правильно, верите в соответствии со Словом, говорите в соответствии со Словом, тогда не имеет значения, чем дьявол вам угрожает. У него нет доступа. Аминь. Аллилуйя. «Послушайте, Иисус победил врага, но наше дело применять эту победу. Мы не входим автоматически в принадлежащую нам победу. Мы входим в нее, сотрудничая с Богом, сотрудничая с Его Словом». Аминь. И как я уже говорила, многие просто хотят, чтобы дьявол оставил их в покое. Он не оставит вас в покое. Но когда он что-то говорит, когда он что-то делает, вы точно знаете, что сказать, что сделать. И исход будет таким, как вы решите, а не как он решит. Аминь. Аллилуйя. Если у вас с собой Библия, пожалуйста, откройте Оси 4.6. Оси 4.6. Здесь сказано, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Прислушайтесь. «Истреблен будет народ Мой». Не из-за дьявола. Из-за недостатка знаний. Они не знают правильных вещей. Это слово «истреблен» означает «отрезан». И мы можем прочитать это так. «Мой народ отрезан от принадлежащих ему благословений, не зная о них». Не зная, что им принадлежит, люди от этого отрезаны. Приобретая знание о том, что нам принадлежит, мы начинаем отстаивать свои права. Не перед Богом, а перед дьяволом, требуя «убери свои руки от моей семьи, от моего тела, от моих детей, от моего бизнеса». Почему? Потому что я знаю свои права. Что Иисус мне обеспечил, что принадлежит мне во Христе. Но когда вы не знаете, что Иисус вам дал, дьявол способен отрезать вас от этого. И Библия говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Заметьте, дьявол даже не упоминается в этом стихе. Упоминается лишь недостаток знания. Чтобы наслаждаться тем, что Иисус нам дал, нам нужно кое-что знать. Мы не можем рассчитывать на автоматическое вхождение во все, что Он нам дал. Нам нужно знать, что Он нам дал. Аминь. Аллилуйя. Услышьте, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Дьявол процветает на неведении. Поймите меня правильно. Неведение – это не то, что мы помним из детства, когда дети обзывают друг друга дураками. Я не говорю об этом. Неведение – это недостаток знаний, нехватка знаний. Вот что такое неведение. И любой может быть невежественным. Мы все невежественны в каких-то сферах. Например, у меня нет обширных познаний в компьютерах. Покажите мне кнопку включения и как сделать то, что я хочу. Но я многого не знаю о том, на что способен компьютер. Однако, мы не можем себе позволить быть невежественными в том, что Иисус нам дал. Не можем. Потому что тогда мы лишимся возможности наслаждаться этим, будучи обмануты врагом. Мы не сможем наслаждаться тем, что Иисус нам дал. Дьявол процветает на неведении. Оно способствует его планам. Вы понимаете? Наше неведение широко распахивает дверь, перед обманом, стратегиями и уловками врага. Враг рассчитывает на наше неведение в осуществлении своего плана. Но он не может осуществить свой план против того, кто имеет знания и действует соответственно. Недостаточно знать, нужно исполнять то, что мы знаем. Аминь. Дьявол действует через неведение, но не Бог. Я говорю вам, Бог не имеет ничего общего с неведением. Он сплошная мудрость. Чтобы Он мог двигаться, нужно знание, сотрудничающее с Ним. Нужно, чтобы с Ним сотрудничала мудрость. Почему? Потому что Он сплошная мудрость. Он обладает всеми знаниями. Он не работает с неведением. Присутствие неведения – это закрытая дверь для него. И приглашение для врага, потому что враг действует посреди неведения. Неведение – это его путь, и он пользуется этим путем, если мы в неведении. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это выйти из неведения. Как? Изучая Слово и исполняя его. Как? Ну, посвящая личное время молитве и изучению. Но также вам нужен пастор. Я говорю, вам нужен пастор. Вам нужен пастор. Почему нам нужен пастор? Ну, в Евреям 10:25 25 сказано, «Не будем оставлять собрание своего». Почему? Сила, укрепление приходит через общение с теми, кто любит то, что мы любим, кто любит Слово, которое мы любим, так мы укрепляемся. Более того, когда мы собираемся вместе, Бог дает нам дары, и один из этих даров – пастор. В расширенном переводе Евреям 10.25 сказано примерно следующее. «Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых вошло в привычку». Я выросла в деноминационной церкви. Нас не учили тому чем я делюсь с вами сегодня. Но я так благодарна, что в нас воспитали хорошую привычку посещать церковь. И благодаря этому, когда мы родились свыше, когда мои два брата, моя сестра и я выросли и разъехались, Бог смог легко направить нас в церковь, которая дала нам войти в большее познание. Потому что у нас была привычка любить поместную церковь, почитать ее и отводить ей должное место в своей жизни. Так что найдите поместную церковь, и Дух Святой вас направит. Не просто идите куда удобнее, идите туда, куда Он вас поведет. Вам нужно быть наученными Слову. Вы скажете, пастор Нэнси, в нашем регионе нет поместной церкви. Ну, слава Богу, что есть возможность питаться Словом через подобные программы. Но вспомним, что Слово говорит в Матфея 9, 35 и 36 стихах. Там говорится о том, что народ приходил к Иисусу, и он исцелял больных. Обратите внимание на состояние людей. Они были больны, а Иисус проникся со страданием и исцелил их. В 36 стихе сказано, что он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и что они были изнурены и рассеяны. Вот почему вам нужен пастор. На пасторе есть помазание, которое не даст вашей жизни рассеяться, не даст вам изнуриться на божественном поприще, которое вы проходите. И через помазание пастора Бог дает Слово, чтобы вывести вас из неведения в знание. Это одно из величайших благословений. Слава Богу! Как я уже сказала, возможно, кто-то живет в такой местности, где нет церкви, учащей Слову. Тогда относитесь к одной из подобных программ, как к своей поместной церкви. Я буду слушать, подчиняться, принимать и исполнять то, что я слышу. Потому что, когда мы слышим слово, оно прогоняет неведение. А прогоняя неведение, мы закрываем дверь для дьявола. Неведение — это открытая дверь для дьявола, а знание — это закрытая дверь для дьявола. Аминь. Обновляя свой ум, мы обретаем знание, А когда мы обретаем знание, Бог может действовать беспрепятственно, потому что мы не спорим с Ним, а сотрудничаем при помощи знания. Аминь. Поделюсь с вами свидетельством одной женщины. Ей поставили смертельный диагноз, и она нашла школу исцеления, в которой каждый день преподавали Слово об исцелении, и она переехала туда. Так важно ей было слышать Слово, так важно ей было получить помощь. Она оставила привычную жизнь и переехала туда, где была эта школа исцеления, и она слушала Слово каждый день. И когда она только приехала, она сказала служителям той школы исцеления, «Я решила, что не собираюсь умереть преждевременно, из-за неведения. Я вам скажу, неведение нас обкрадывает. А знание Слова изменяет и спасает нашу жизнь. Это и есть обновление ума. Познание Слова и жизнь в нем. Аминь. Познавая Слово, нам не придется терпеть неудачи ни в какой сфере. Я знаю, что вы, как и я, любите Слово.